Костромы и всей Костомской структуре большой привет. Я... Что они там сейчас в офисе, всей командой слушают наш вебинарчик. Лидочка самая красивая, самая умная из всех именений сегодняшнего дня, я думаю. Вот. А тема у нас, вебинар очень простая. Тема, как вырастить из потребителя директора и желательно не просто директора, а рангового директора. Все мы, естественно, начинаем э, приход в компанию с продукции. Это понятно и это не оговаривается. А вот, но потребители бывают разные. А первые это орлы, вторые утки. Кто такие орлы? Остательный лидер сетевой компании. Может быть, он от вас вообще впервые услышал про сетевой маркетинг и до сих пор не понял что это такое и чем его едят вот. главное что это человек лидер по жизни он имеет цели он умеет их достигать он знает куда он идет по жизни кто это может быть это может быть какой педагог новатор в школе от которого все дети просто в восторге это может быть неформальный лидер любого коллектива даже, знаете даже у меня самый интересный лидер был это лидер уборщиц то есть супермаркет громадный торговый центр там много уморщиц такой восточной национальности. И вот одна, когда я была когда-то первой компании своей жизни, в косметическом проекте в одном, она собирала, приносила ей каталог, она собирала заказы со всех уморщиц торгового центра. Представляете? Это что? Это лидер, это явный лидер. Но лидер, который не верил, что в сетевом маркетинге можно деньги собирать, и удовольствовался малым. То есть лидер за заниженной самооценкой, который за один бесплатный шампунь в месяц собирал мне на несколько тысяч. То есть, и вот когда вы таких находите, это бывает очень даже интересно. То есть из них вы реально можете вырастить лидеры. И есть э, утки. Утки – это плод социального воспитания, это человек, который не умеет ставить цели, он не знает, чего он хочет в жизни, и результат – всю жизнь он работает на дядю, у него начальник будильник и понедельник. Мечта – чтобы платили как можно больше, а работать нужно было как можно меньше. Вот. И вот таких вот Лидер, людей, их среди ваших потребителей, естественно, немало. Потому что примерно 10% народа в команде – это орлы, и 90% – это уточки. Но мы их любим мы их ценим, они создают большой товарооборот за счет большой потребительской массы. И вот этих уточек-то, их тоже из них можно вырастить Деренко и притом рангового директора. Это несложно. Можно просто объяснить, что есть еще и орлы, что не все такие, как они, есть еще орлы, и объяснить, как надо охотиться на орлов. Что для этого нужно? Смотрите. Как вырастить именно из орла директора? Потому что на орлов у нас вся надежда. Первое: у него, цель у него уже есть. То есть его четко систематизировать его цели. что он хочет. Например, какой-нибудь шикарный вот такой особняк. Да? Вот тут фотография из интернета взятая. Вот. Либо он хочет себе новую машину. Он хочет каждые три месяца, два месяца путешествовать. То есть чего хочет лидер, чего хочет орел? Потому что это может быть лидеры других сетевых компаний, это может быть бизнесмены. Утка бизнес не построит никогда, только орел, хорошо обученный, желательно скорейный рынок. Но традиционному бизнесмену объясняешь, кто заинтересован в твоем успехе? Ты. Если у тебя есть помощники или компаньоны, тебе повезло, ты не один. Но сколько людей, вот он один возглавляет фирму, все остальные работают на него. Они заинтересованы в прибыли фирмы? Нет, не особо не заинтересованы. Они заинтересованы, чтобы им платили четко оклад. И вот один он бьется со всей вселенной, конкуренции масса помощников мало, и вот тогда ему объясняешь, здесь команда, здесь единомышленники, здесь твои успехи заинтересованы все. Верхние спонсоры и заинтересованы? Конечно. Представляете? Он под вами закрывает директора пятого ранга. И таких орлов три. Вы автоматом 6, то есть 7. Представляете, какая прелесть? Конечно, вы заинтересованы в успехе вашего орла. А те, кто под ним, заинтересованы в его успехе? Да, конечно. Он достиг многого, они могут мотивировать своих людей его чеком. Если он научился работать, он их обучает, потому что Орел свою команду без обучения не оставляет. Это утка может подписать и бросить. Орел всегда ответственен за тех, кого он приручил, кого он подписал, пригласил и так далее. Поэтому в успехе заинтересована вся его команда. Руководство, конечно, все заинтересованы. Вот в чем интерес. Поэтому показать, что здесь Орел не один бьется с обстоятельствами, что здесь команда, и что он может делегировать полномочия. Он находит таких же, как он, и строит себе пассивный доход. И он может ездить в отпуск не тогда, когда урвет один-два дня дата отдохнуть в ближайший пансионат. У меня есть друг в Питере, у него традиционный бизнес. Я ему задала вопрос, когда последний раз он ездил хотя бы на неделю отдыхать. Он сказал, что я это не помню. Так он завел этот бизнес, так бизнес имеет его, а не он имеет свой бизнес. Вот традиционный бизнесмен. Как вы думаете, ему понравится ваше предложение? Есть отдыхать каждый месяц хотя бы на неделю, но не кажется как через один. Конечно, то есть вы даете ему пассивный доход и свободу. И вот когда он понимает, каким образом он свои цели реализует именно через сетевой маркетинг, его уже не свернешь. Таким образом, женщина одна, традиционная бизнесменша, была первой линии Павла Жаркова в прошлом проекте. Он ей просто объяснил вот эту тонкость. Она закрывает свой магазин и открывает склад. И стала первым золотым директором Москвы. Каким образом? Потому что он просто показал, что здесь она меньшими усилиями достигнет большего. Если раньше она ездила отдыхать намного реже, придя в сетевой маркетинг, она ездит отдыхать намного чаще. Поэтому очень вот это вот самое важное. Показать Орлу путь реализации его уже спланированных целей, что здесь он сделает это быстрее, легче, еще сможет отдохнуть, еще сможет делегировать свои полномочия. И все, он уже ваш. То есть вот так вот орла вы выращиваете. И даже если он до этого в своем традиционном бизнесе покупал только продукцию, а деньги зарабатывал в другом месте, вы начинаете помогать ему растить команду. Бизнесмен занятой, это понятно. А вы ему объясняете, приглашай людей, отправляй ко мне. То есть, создай мне поток народа. Делай несколько звонков в день, рассказывай информацию, свои результаты, дальше ко мне к спонсору. Вот Паша именно нянчил людей, когда она увидела вот эту женщину Зинаида в той компании, э, чек, сначала маленький, потом больше, больше, больше, потому что хороший спонсор выращивал ей команду, она просто переписывала. Как и сетевики, в другом проекте он имеет много, здесь он только потребитель. Вы ему говорите, у тебя бинар, у тебя матрица, у тебя инвестиционка, но мало ли чего у него там. Таких продуктов, как у нас, нигде нету, у нас классика, кто не подписал к тебе вебинар в и так далее, кто не пошел в тот проект, сбрасывай мне сюда безотходное производство. И вы растите команду. Но вот если вы приглашаете Орла на таких условиях, вы должны отработать с этим Орлом, с его людьми. Когда он увидит, что здесь он практически ничего не делает, тратит 20 минут в день на звонки людям, не отправляет к спонсору, а спонсор за него делает работу, а там где-то, где он зарабатывает деньги ценой, там он пашет. Здесь он получает, начинает пассивный доход, спонсор подхватывает. И он перепрофилируется. А если что-то с той компанией не так? А если развалилось? Это недолговечная пирамиды тем более. Раз у него уже есть источник дохода, и тогда он ваш полностью раз и навсегда. Либо когда его чек здесь превысит, его чек там. Он подумает, а зачем мне там? Когда здесь я за меньшее время зарабатываю больше денег. То есть вот это вот. Орла не отпускаем, пока не выводим на директора хотя бы второго ранга. Дальше он уже сам не уйдет. Дальше у него уже азарт, у этого орла. А уточек, смотрите, даем что? Даем бизнес под ключ. А простая презентация, кто еще не видел, покажу, в три слайда. Ну, книга «Схема применения» и каталог продукции. Либо вот два в одном, Таня Богатая выпустила журнал. Сейчас я покажу, кто еще не видел. В Москве это можно взять у меня, в Омске можно у Тани, в Екатеринбурге и у Ольги Савяновских. То есть вот такой вот журнал. И что мы там видим? Мы видим все, что нам нужно. Руководство. Так вот, руководство. Дальше лидеры выступления. свое слово сказали. Дальше мероприятия. Дальше имсков его интервью. Дальше Виктория Петровна Имского. Вот так вот. Что это такое? Как, с чем его едят? Какие флоны? Вся продукция, вплоть до косметики, что очень важно. И антицеллюлитка, все расписано. Вот такой чудесный журнальчик обычно по 200 рублей. Поэтому всякий, кто хочет работать, вот может заказывать у комдии думаю тоже есть то есть у всех верхних спонсоров в наличии закончится тираж допечатаем еще вот такой инструмент в работе любой потребитель любая уточка берет этот журнал и несет своему знакомому орлу Орел умеет читать сам даже если уточка грехонимая вот еще и практически ничего не видит ощупью дошла отнесла он прочел он заинтересовался он приходит Поэтому очень важно пассивный доход. В моей структуре, ну порядка, наверное, минимум 5-6 директоров работают с одной рабочей ветки. Я думаю, что у других э, лидеров структура примерно то же самое. То есть есть определенное количество людей, которым просто говорят повезло, некоторые говорят э, что-то хорошее сделали, под, э, сделал подарок, то есть пригласили человека случайно, даже не рассчитывая, что что-то будет. И раз, а это Орел, Орел получил результат, Орел поднял маркетинг план и начал строить структуру. То есть с одной рабочей ветки в нашей компании можно получать пассивный доход. Вот это важно. Поэтому, если уточка ваша хочет денег, ваша задача такая? Дорогая моя, не молчи, делись информацией. То есть бизнес под ключ. Спонсор поможет. Вебинары есть каждый день, один-два вебинара. Очень важно. И вы на вершине успеха. Что такое успех? Успех – это достижение вашей конкретной цели, главной жизненной цели, без нарушения прав других людей. Так считает Наполеон Хилл. Потому что, если, например, когда-то Гитлер напал на Россию, зачем? Ему нужны были наши территории. Ущемлял ли он наши права? Естественно. То есть это не успех. Даже если бы он победил, это не было бы успехом. Потому что ущемлены права других людей. Поэтому вы можете делать все, что угодно при к тому, чтобы не мешать другим. Если вы зарабатываете 200 тысяч, это мешает вашему соседу? Нет, конечно, вы же не украли у него. Естественно, это не мешает. Если он хочет зарабатывать 200 тысяч, что он делает? Он приходит к вам в команду и делает те же самые телодвижения, которые делаете вы. Звонки, встречи, поездки, презентации. Даете каталог, дает каталог посмотреть. И у него тот же результат. Просто все мы разные. Когда нам нужно выйти из офиса и дойти до ближайшего магазина или кафе, попить кофе. И выходит из офиса трое. Выходит молодой человек, выходит бабушка с клюкой и выходит женщина средних лет. Кто быстрее дойдет? Молодой человек, у него ноги длиннее, он бегает быстрее. Женщина средних лет дойдет вскоре за ним, ну, как говорится, не сильно отставая. А вот бабушка с клюкой, она может там идти 20 метров полчаса. Но она, если она хочет в этот магазин, либо в это кафе, она тоже до него дойдет. Поэтому, когда кто-то говорит, я еще не стал директором, а деньги начинаются нормально, с директора лучше всего второго ранга, я еще не стал, полгода иду. Ребята, возможно, вам нужен год. Кто-то делает за три месяца, кто-то за два года. У каждого свой темп, у каждого свой шаг, у каждого свой индивидуальный стиль. И вот это вот очень важно. Поэтому очень важный успех – это успеть. В каком плане успеть, успеть. а успеть? Если у вас есть знакомые сетевики, позвоните им прямо сейчас после вебинара. Почему? Потому что может случиться так, что вы позвоните через неделю, а он скажет, а я позавчера подписался. Конечно, не под вас. Он же не знал, что вы тоже в этой компании. Тут и другой успешный сказал ему. Поэтому некоторые говорят, вот, вот этот уже мой знакомый тут, этот тут, этот тут. Открываем телефон и смотрим. У вас еще 200 необзвоненных человек. Ну и что, что эти? Да, они пришли раньше, потому что вы вовремя либо вы, скажем так, протянулись подписаниями, либо со звонками, но куча народа еще осталась. Поэтому очень важно, какой твои личные цели, что для тебя успех. Для одного успеха это решить свои проблемы со здоровьем, для другого успеха начать зарабатывать столько, сколько он на основной работе имеет. Для третьего успех – купить, наконец, машину, о которой я мечтал. Вот, кто нас, науч, нас научится пригласить хоть одного орла? Ну так слушайте, я вас учу, как пригласить хоть одного орла. А, ну вот, про орлов, начиная разговор. Пишите список знакомых. Вот самое простое, пишите список знакомых. А дальше отмечаете в этом списке галочками тех, кого вы считаете орлами. А, вот, тех, а, возможно, это лидеры других компаний, это какие-то административные должности, может быть, это какой-нибудь товарищ даже из Думы, ну мало ли. Вот, Те, кто вы считаете орлами, вы на них охотитесь. Вы у них, никогда не надо на орла бросаться сразу. Это сутками можно. Да не следующий, да не следующий. Орла надо обхаживать. А, интересоваться, как у него дела, как здоровье, как финансы, как семья. Как только вы видите проблему в жизни орла, возможно не в первый месяц, Сначала вы даете информацию кратко. Смотри, вот я занимаюсь, тебе интересно? Если он говорит «да», а его сразу говорит, либо да, либо нет. Если он понимает, что это ему интересно, он сразу говорит «да». И надо побыстрее, чтобы это было, пока никто другой не подписал. Вот. Его обязательно надо поставить в известность, чем вы занялись. Потому что, если вы не сказали ему, а вы его друг, а кто-то другой сказал, он, слушай, друг, и ты, и ты, и ты уже полгода здесь и все молчал, я, даже только месяц назад подписался уже диктор заходит. Представляете, какой облом. Поэтому подписались Орлов обзвонить, поинтересоваться, что как, пригласить на чай или к нему приехать с сортиком, поболтать и просто как бы невзначай, смотри, какая штучка вот у меня результат. Если Орел говорит нет, мы не отступаем, мы ему говорим, хорошо, мне так нет, нужно будет срочно звонить мне, я к твоим услугам всегда. А дальше, а дальше мы ждем возникновения проблемы. У него заболела теща, он упал, травмировал ногу. Всякое бывает. А вдруг его бизнес, в котором он был, дал трещину, компания, где он работал, развалилась. Бывает всякое. И вот тут как раз мы должны напомнить о себе с нашим предложением. Вот это тонкость работы с Орлами. И тогда он вам скажет «да». Многие орлы, которые не подписывались сразу, приходили либо на проблему по здоровью решать, но зная, что я здесь. Например, моя орлица Наташа Легостаева. Я приехала, я ей сказала в Таганроге, смотри, какая темка, она нет ни до чего, мне не до этого, я на пенсии, надоел сетевой, хочу отдохнуть. Я ей подбрасывала каждый месяц информацию. Она нет, нет, нет, отстань от меня. И вот однажды она сама позвонила и сказала, у меня такая-то проблемка по здоровью, не хочу на операцию. Можно ли ее решить без операции? Я сказала, конечно, конечно, легко и не проблема. Когда она говорит, сколько стоит. Я объяснила, сколько стоит старт-пакет. Старт-пакет был тут же куплен. Дальше вошло получение собственного результата. Когда она удостоверилась, она, нет, нет, все равно строить не буду, но буду брать продукцию. То есть переход вашего орла в разряд потребителя постоянного. Хорошо, я буду брать, но бизнес строить не буду. И вот в этот момент... Я позвонила ее нашей общей знакомой тоже Орлице, Людочки Васильковой, а Людочка как раз созрела. Она говорит, да, да, интересно, сегодня как-то завтра. Тут я звоню Наташечке, милые, ну ты же не хочешь бизнес, Люда подпишется под меня завтра. На как? Как же это? надо же под меня? Ну ты же бизнес не будешь строить. Ну хорошо, давай назначим на сегодня. 10 минут потребовалось настоящей орлицы чтобы назначить встречу через час человеку, у которого были уже распланированы этот день. Представляете? Через час мы встретились, все произошло нормально, они обе директора четвертого ранга. Вот это очень важно. То есть орла надо обхаживать, когда он будет готов, когда созреет проблема, либо когда у него появится желание. освободиться время. Поэтому. Очень вот это вот важно. Поэтому список орлов, у вас должен быть список знакомых, и днем список орлов на отдельном листке тех, на кого вы охотитесь. Вот, поэтому смотрите, дальше очень важно, что поставить приоритеты. Первое, поставить приоритеты свои, а потом уже оставить с орлом, который у вас потребитель почему-то до сих пор а структуру не начал строить, его приоритеты. Что ему важнее? Самореализация, деньги, признание, самооценка счастье, семья, помощь другим и так далее. вот Поэтому очень важно, где у него приоритеты и чего бы он хотел достичь в этих областях. А дальше вы ему объясняете, здесь ты можешь реализоваться. Как? В плане самореализации. Ты такой амбициозный, сильный лидер, умный и склад, и офис. Все ты можешь сделать себе. Даже если в этом городе 10 офисов, открывая 11, проблемы нет. Сделай его самым лучшим и самым крутым по товарообороту. Если тебе нужны деньги, хорошо. Большие деньги с 4 ранга. И нормально построенной периферии. А вот дальше признание. Конечно, ты можешь стоять на сцене на лидерском признании уже на ближайшем июньском семинаре. Следующее, самооценка. Если человек орел по натуре, но пока недостаточно себя оценит, проблем никаких нету. Смотри, ты можешь вот это, представляешь, как ты будешь себя чувствовать, когда ты стоишь на сцене, тебе вручают значок золотой с бриллиантами, спонсоры тебя поздравляют, руководство тебя поздравляет, и едешь за границу за счет компании отдыхать. Нарисуй себе эту картинку. Вот он говорит, слушай, хочу. Он хочет быть таким, он хочет присоединиться в команде лидеров. Помогите ему в этом. Что он хочет? Счастье. Если у, боли, если у болен, деньгами проблемы, семья разваливается, потому что вечные конфликты, детей не во что одеть, нечем накормить. Будет у него счастье? Нет. А вот когда он в компании, заработал денег, когда у него дети одеты, обуты, некогда заниматься, у мужа свой бизнес, у, него свой, у нее свой, гувернантка присматривает за маленькими, большие в садике, вот, все, в школе, все хорошо, то есть в семье начинается лад, начинается мир, когда все хорошо с финансовой точки зрения. Любую семью, самую лучшую, самую идеальную, возьми, посади на, холод, на голодный поег, они съедят друг друга, люди как тараканы в одной банке, съедят друг друга. А вот помощь другим. Если ты хочешь помогать другим, вот тебе инструмент, уникальный продукт. Сколько жизней уже спасено, сколько диагнозов снято. Помоги другим. Помоги другим быть успешными, быть здоровыми, заработать денег. Поэтому понимаете, вот это все вместе, оно создает вот ту самую гармоничную личность, которая в себе уверена. А начинается с чего? Благодарности. То есть если человек принимает все, что есть, как само собой разумеется, говорит мало-мало-мало. Знаете, как э, в анекдоте, да? как в, э, в сказках, старуха у разбитого корыта остается. Почему? Потому что все время мало-мало-мало-мало. Она не умела благодарить. То есть первое, мы должны быть благодарны за то, что имеем, и попросить лучшего. Вставляйте картина, две подруги, у них в один день день рождения. И ты покупаешь им одинаковый подарок. Например, красивое платье. Идешь поздравлять утром одну. Она на тебе бросается на шею с восторгом, открывает подарок. Ой, какое платье! Я видела его в магазинах, финансы не позволяли. Дети маленькие, кушать нечего. Слушай, ты воплотила мою мечту. Спасибо тебе огромное. Представляете? И носите второй такое же платье. А, у меня в этом стиле 20 штук. Ну ладно, возможно, когда-нибудь одену и бросают куда-нибудь в угол. Как вы думаете? В следующий раз, если не день рождения, просто праздник, кого вы будете поздравлять? А кому просто отправите смс? -ку? Та, которая приняла с благодарностью и с восторгом ваш подарок, вы подарите ей что-то еще. Вот, потому что она умеет быть благодарной. А та, которая с пренебрежением бросила в угол, в следующий раз вы вообще ничего не подаете. Вы просто пришлете смс. -ку. Поздравляю с праздником. Все. Вот у меня родственница точно так же. Две подарила я как-то давно в предыдущей компании самый крутой дорогой шампунь у них стояла э, самая дешевая бабушка агафья в ванной и тут и 5 лет назад даю шампунь который 300 рублей в закупке был ее муж ты что этим мыть голову будешь моя нормальная реакция ребята вот тем что у вас стоите за 50 рублей голову моете я думаю что это вам тоже пойдет знаете больше с тех пор я этому человеку, этим людям не даю вообще ничего. День рождения, 8 марта, Новый год, смс-ка, праздником, все. Поэтому то же самое со вселенной. Если вы, вам послали подарок судьбы, вы не благодарите. Да, это нашел кошелек с деньгами, а там всего две Как вы думаете, Господь пошлет еще один? Вряд ли. В следующий раз вы не найдете даже его. Поэтому, если вы хотите чего-то, пишем список, первое и самое главное, за что вы уже благодарны. Живете в съемной квартире. Вы хотите свою. Ваша задача, Господи, спасибо тебе, что ты дал нам вот это временное жилище. Днем тепло, это не под забором, днем есть удобство, ой, какой ремонт. Господи, спасибо тебе за это. Господи, верую, ты пошлюшь на свою квартиру, хотя бы в апотеку. Раз и все. Знаете, квартиры уже есть. Например, Леночка Синякова, она уже купила двухкомнатную квартиру в Новосибирске. Всего лишь за два года работы в оклоне. Как вы думаете? И при том, это было, когда она была директором еще третьего ранга. И поздравляю, Леночка закрыла в марте четвертого ранга директором. Я думаю, что это не последняя. Будет череда объектов недвижимости, путевок, машин и так далее. Поэтому, смотрите. Когда вы живете на съемной квартире, благодарите, что она есть у вас. У вас есть во что одеться. У вас есть что то в холодильнике. У вас есть У вас есть главное, вы живы. Знаете, сколько людей вот в эту ночь не проснулись. У кого-то был сердечный приступ. Кто-то умер после операции неудачной. Кому-то просто уже с возрастом. кстати каждый день на кладбище появляются новые могилы. А вы живы. Поэтому самое главное, Господи, спасибо за то, что Ты дал мне этот день. И вот во всех утренних молитвах, кто читает, кто православный, там все это написано, канон утренних молитв. Господи, спасибо за то, что ты дал нам этот день. Спасибо тебе за то, что есть. Да? Хлеб наш насточный дашь нам вместе. Поэтому, говорится, это не религиозная пропаганда, это то, что мы пишем, за что мы благодарны, за то, что мы живем. Да, у нас есть какие-то болезни, все не идеально. Поэтому. Мы благодарны за то, что уже имеем. Господи, я хочу вот это. А дальше рисуем картинку. Мне нравится такая картина. Я здоровая, красивая, успешная в своей квартире, на новой машине, с полным холодильником, с красивым платьем, с костюме деловым костюме и так далее. Господи, верую дай. Вот. Что сказано? повери, да воздастся. Поэтому очень четко. Вот, не бойся ставить цели. Бойся их не достигнуть. Вот это вот молитва, это цель. Хочу вот это, это и это. А дальше э, мы не ставим пути, какими мы найдем. Вот, э, не знаю, уже говорил на вебинарах, случай интересный. Когда мы ставим цели, мы не ограничиваем себя в методах достижения цели. Э, Светочка Конина, в Ростове наш директор, она рассказала интересный случай, когда я там была в ростове на -Дону. Она зашла в магазин, увидела красивую плетеную корзину большую. Хочу себе. Скоро день рождения. Господи. Хочу, чтобы кто-то подарил мне такую корзину. В принципе, может быть. Но она подумала, какую мысль. Она сказала, я подумала. Вот мне сейчас куда-то ехать, а такая большая, я не влезу вниз э, с этой корзиной в транспорт. Нет, не куплю, может кто-то подарит. И ровно через несколько дней на день рождения ей дарит такую же корзину. это родственница, только маленькую. Почему? Потому что Сначала она пожелала большую, а потом нет, большую, это в транспорт не влезешь. И вот этот мысль такая же, по методу резонанса, возникла в голове вот у той ее родственницы, которая выбирала подарок Светочки. Хочу такую корзину Светочки. Ой, а то ж надо на такси, едь без машины. Нет, куплю вот такую же маленькую, такая красивая. Я говорю, что маленькая? Поэтому не ограничивайте себя. Хотите, просто пишите список, чего я хочу. очень важно, мечты сбываются, не надо говорить хочу маленькое, сразу хотите большое, маленькое это будет переходный период. Вот, ставим цели на жизнь, на год, на месяц и так далее, то есть мы планируем, сейчас растущая луна как раз хорошо ставить цели, поэтому мы планируем, какие ранги мы достигнем в этом году. Дальше мы планируем апрель и май, очень важно, кого мы подпишем, кого пригласим. Потому что у нас летний семинар и промоушен очень важны. Все новые люди подписаны с 1 января этого года. Участвуют в промоуше. Лучшие рекрутеры, лучшие линии. В мае подписывают 10 человек. Что он делает? Он выходит в команду лучших рекрутеров. Потому что результат делится на количество месяцев компании данного человека. Кто-то приглашал в январе. Январь, февраль, март, апрель пять месяцев. То есть для того, чтобы выйти на один рейтинг с тем человеком, который пришел в мае и за месяц гласил 10 человек, тому, кто пришел в январе, надо 50. Поэтому некоторые говорят, вот последние два месяца, как мы попадем в рейтинге? Вот те, кого приглашаете сейчас, апрель и май, у них будет делиться, у апрельских на 2, у майских вообще не будет делиться. Все количество лично приглашенных. Все количество перепрыгнутых ранов пришел с нуля закрыл 12 Смотрите, сколько рангов? 6, 9, 12. 3 ранга. И чтобы при, перепрыгнуть на три ранга директору третьего ранга, ему надо закрыть шестого. А здесь надо всего лишь с нуля сделать 300 тысяч товарооборота. Поэтому вот это вот очень важно. И вашим людям дайте им шанс прийти сейчас. Не ждите лета. Потому что если он подпишется у вас в июне, если он говорит, мне сейчас некогда, я... У меня сын заканчивает школу, готовим к институту, я в июне приду, когда экзамены пройдут. Вы ему объясняете своему Орлу, в июне, июль, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Семь месяцев, то есть 5 и 7, неравномерные. То есть ты будешь тоже новичком этого года к зимнему мероприятию. Но проблема в чем? Твой результат будет делиться на 7 по личникам, а личников у тебя, сколько у тебя круг знакомых? он будет через э, несколько месяцев не намного больше. То есть, те, которые есть в телефоне список, кого ты в первую линию возьмешь. Не твоя команда, а первая линия кого-то. Поэтому подпиши Гельмай. Два делится на два. То есть ты подписал 10 человек за два месяца или 10 человек за 7 месяцев. То есть очень большая разница. Поэтому вот именно этим мы тоже Орлов мотивируем. Очень важно. Цели на ближайшие два месяца, цели на этот год. Цели на ближайшие несколько лет, то есть перспективу ставим. Потому что за два месяца я не думаю, что вы закроете директора третьего, четвертого ранга, если вы пришли сегодня или вчера. Вот. Но через 3-5 лет вы можете планировать. Когда бы я думала три года назад, что я буду через три года седьмого ранга и свой чек? А мне даже и во сне такое не могло присниться. Я могла себе представить в сторону 200. Больше, как говорится, у меня планка не поднималась. Люди меняются, поэтому сразу, если ваш человек э, только потребитель, если у него еще нет команды, если он недавно пришел, или висит год потребителям нарисуйте с ним вместе картинку. Через 3-5 лет в идеале, как бы он хотел быть. Понимаете, если он хочет быть звездой эстрады через 3 года, при этом даже музыкального образования не имеет, это нереально. А в сетевом маркетинге построить большую структуру реально. Поэтому рисуем образ, каким мы будем вот через это время на вершине своего успеха. Фиксируем образ, фиксируем картинку. Знаете, такой фотоснимок будущего. А дальше что? А дальше проецируем ее на себя любимого нынешнего. Как ты, директор 5, 6, 7, 10 раны, будешь думать, мыслить, одеваться, чувствовать себя, подавать себя. Ты будешь приглашать так, смотри, какой каталог, я получил результат. Как вы думаете, Орел на такое приглашение придет? Он скажет, да результатов много, у меня в компании тоже БАДов полно. И у людей есть результаты. Если вы скажете, смотри, я вчера подписался, говорят, здесь есть результаты, говорят, тут деньги зарабатывают. Что скажет Орел? Факты мне, пожалуйста. Если вы приглашаете так, слушай, Иван Иванович, я только вчера подписался в новый классный проект. У спонсора большие чеки. У спонсора-спонсора еще большие чеки. Я еще результат не получил, но народ получает за неделю. Я всего два дня. Люк работает, уверен, уверен, так, ты будешь моим первым лично приглашенным. Пошли вместе деньги зарабатывать и людей лечить. Представляете, то же самая ситуация, та же самая точка отчета. Человек подписался вчера, но вот на такое приглашение его придет. Особенно устроить, сколько компания лет на рынке. Скоро два официально. Выходим на мировой рынок. Вы много знаете российских брендов, которые после открытия через два года стартуют на международный рынок. Мы уже получили адские сертификаты. То есть год компании, первый выход на зарубежный рынок. На двухлетие, я думаю, к двухлетие мы уже больше сертификатов получим. И амбициознейший проект, уникальнейший продукт. Это как раз то, что ищут аргумы. Поэтому вы можете как раз своих орлов пригласить. Вот, Поэтому, смотрите, очень важно, для того, чтобы стартовать в этой компании, у нас есть все. Тот, кто еще не имеет своего логина, он должен получить логин. Он должен взять реферальную ссылочку у того, кто ему дал информацию. Если приглашать человек выбрать того, с которым ему будет комфортнее работать, очень важно выбрать не того, у кого ранг выше, кто круче. Выбрать того, с кем комфортнее работать и на кого можно положиться. Потому что у серьезных сетевиков ситуация обычно такая. Их осаждают иногда трое, пятеро, десятеро. И все говорят под меня, под меня, нет под меня, нет под меня. Он не может иметь 10 логинов в компании, он имеет может иметь один. Всякие еще не подписаны, может выбрать себе спонсора из тех, кто его приглашал. Соответственно, что делать? Он делает кастер-спонсор, спрашивает, твои условия, твоя помощь. И думает, насколько будет. Вот этот человек кидал меня когда-то в другом проекте. Нет, я не пойду под него. Вот этот бабушка. это бабушка еще не орел. Она еще не лидер. Но она такая классная. За ней люди идут. Она только вчера подписалась. Вот под нее пойду. И вот некоторые, они как раз по этому принципу. С кем комфортнее всего работать. То есть когда человек не предаст. Когда человек будет твоим надежным тылом. То есть ты должен быть уверен в ком? В первую очередь в своем спонсоре, что он не перехватит твоих людей, что он не будет как бы, некорректно себя вести, не будет твою команду тащить по другим компаниям. Вот. Ты должен быть уверен в своих лидерах. То есть те, на ком ты именно строишь свой бизнес, ты должен быть уверен, серьезно надежные люди. К остальным, да, то есть кто-то может быть сетевик, и язык у него длинный, и болтает он классный, и директорский рад у него, но ненадежный он. Вот. Соответственно, ты работаешь с ним, ты его любишь, но работаешь с оговоркой. Ты ему организацию мероприятия не поручаешь. Лучше поручить ему тот, у которого ранг пониже, у которого все четко сделает, и зал снимет, и билеты напечатает, чем тот, который болтал, болтал, болтал, в результате три дня до мероприятия, а билетов нету, зал не напечатан, рекламы нету. Поэтому вот это вот надежность команды. Самое главное, у тебя есть ты. Второй у тебя есть спонсор. Если спонсор, ну, не повезло со спонсором, бывает. Я зарегистрировался под первой попавшейся рефер ссылки. Что делаешь? Или утка попала в спонсор. Не надо его менять. Надо говорить, кто твой спонсор вверх. Просить контакты верхнего спонсора. Все равно все веточки обычно ведут либо к МГЕ, либо ко мне, либо к Валентине Ивановне Кувшиновой. То есть я лично работаю со всеми в любой глубине. Я думаю, что врачи остальным, естественно, тоже интересно. То есть по-любому сильные лидеры есть у всех. Вопрос, сколько там еще прослойчик, и есть ли там среди них тоже достойные сильные лидеры. Пишет мне женщина 10 поколение. Я у тебя в команде, вот, брошила и так далее. И, Слушай, милая я, логин давай. Смотрю, 10 поколение. Три над одни. Ребята, у тебя ты знаешь, что у тебя-то вот такие, да, это мои спонсоры. Конечно, а это твои спонсоры, ты тоже можешь к ним обращаться. Знаете, как человек был счастлив. Поэтому всегда можно узнать, не проблема, кто верхний спонсор. Вот. При помощи верхних спонсоров. Спонсоры подскажут, спонсоры помогут. Спонсоры не будут под вас подписывать своих людей. Вы должны своих людей находить сами. Но они всесторонне помогут. Какова система работы в округе? В принципе, это несложно. Первое и самое главное. Все банально, все в других сетевых компаниях. Пишем список знакомых. Берем телефонную книжку, выписываем именно в тетрадку всех, кого там найти. Дальше вспоминаем, кого в телефонной книжке нету, где можно добыть их телефоны. Ваши одноклассники, однокурсники. Вспоминаем тех, у кого были лидерские качества, начальников по прошлым работам и так далее. И начинаем собирать телефончики тех орлов, которых вы знали в до сетевой жизни. И кого почему бы и нет, можно пригласить сюда. Дальше план. Хотите быстро директорский ранг, четко, 10 звонков в день. Всего 30 минут. Техника телефонного боя простая, больше трех минут мы не тратим. 10 звонков, 30 минут. Два раза в неделю в офисе или в кафе назначайте встречу. И всех туда подтягивайте. Если вы живете в другом городе, и вы нашли кого-то в том городе, где живет кто-то из ваших верхних спонсоров. Договоритесь со спонсорами, когда они могут, отправляйте к ним. Проблем никаких нет. Вот. Дальше что? С теми, кто в своем городе, встречаетесь лично, потому что человек идет на человека. Если человек срезонировал на вас, то не факт, что он, срезон, что он срезонирует на вашего верхнего спонсора. Может быть, ваш верхний спонсор ему не понравится. Вот. Поэтому лучше проводить встречи самому, либо вдвоем. Вот. Некоторые стесняются. Говорят, ну как, я же не знаю, как я к нему пойду на презентацию. Он такой крутой, а я его даже и не знаю. Ниночка, вебинар веду, солнышко. Добрый день, вебинар веду. Перезвоню, когда закончу, ладно? А вот. Поэтому очень важно... Распределять время. Когда у вас уже появляется команда, 80% вы тратите времени, вы тратите на Орлов, а 20% на Уточек. При этом Уточки не должны быть обделены вниманием. Говорит, слушай, давай, 10 звонков в день, давай вместе. Выберите день на каждую Уточку. Обзвоните 10-20 человек с нею вместе. Назначьте кого-то, покажите, что это работает. Утка боится первые шаги делать сама. Если вы скажете Уточке, особенно которая не сидит, напиши 100 человек и обзвони из них 10 прямо сегодня, а как? Она не знает, она не умеет. Ваша задача вместе с нею сесть, обзвонить, показать, научить. Вот, поэтому Орел-то а сам знает. а ее в сети говорят, так, слушай, 80% на Орлов таких, как ты, 20% на Утку. Понятно? Да, понятно, все, сейчас приглашаю. Начинаем с Орлов. Он сразу пишет список Орлов. Говорит, слушай, у тебя же сколько в телефоне? Человек 1000. А что ты пишешь 100? А я только Орлов пишу. То есть реально такие ситуации бывают. А Сталик потом обзвонил. А вот если эти кто-то подпишет раньше, чем я, это, это меня уже плохо. Поэтому вот такое вот э, просто приглашение, пригласили. Дальше мотивация. Какие твои цели, чего ты хочешь в этой жизни? Дальше обучение. Как это сделать? Звонки, приглашения, информация и так далее. И дальше дупликация человек должен, ваша первая линия, желательно научить вторую. Если ваша первая линия научилась сама, это хорошо, но не все хорошие педагоги. Когда они научатся обучать, это будет ваша победа. Когда они научатся обучать других людей, как обучать ваше третье поколение, вот тогда ваш бизнес уйдет на пассиве, на автомате. <связь> вот это вот самое важное. Потому что хочешь посевить два дохода, научи работать свою структуру. То есть вот такая кольцевая схема работы. Приглашение по телефону за одну минуту. Простая презентация примерно в три слайда. Дальше книга схема применения, несколько видеороликов. Дальше регистрация по реферальной ссылке. Так, что у нас пишут. А, ну там народ переписывается. Поэтому очень-очень важно. Хотите стоять именно вот в этих э, лидерских рейтингах на хороших позициях, широкая первая линия, с каждым отрабатываете до директорского ранга, сразу одновременно 20 лет запускать не получится. Берете максимум 5, запустили, они уже работают на автомате, на пассиве, время от времени звоните раз в недельку, берете новых и так далее. То есть у некоторых лидеров, в том что у меня, бывает вообще месяц без личных приглашений. Почему? Потому что мы занимаемся обучением одной-двух веток. Дальше обучили одну-двух веток, раз новых набрали. Как приглашать? Техника телефонного боя. Приглашение за минуту. Первое – приветствие. Всегда все начинаются. Привет, здравствую или здравствуй, Иван Иванович. Дальше представление. Даже если вы хорошо звоните своей подруге, лучше представиться, потому что вдруг она не посмотрела в телефон, кто звонит. Особенно, если вы звоните на городской, или звоните с незнакомого э, или с городского номера. «О, привет, Танюха, это Марина». Вот дальше презентация краткая. Вот. Э, а, дальше граница. «У тебя есть пара минут для серьезного разговора?» Или официально «У, тебя, у вас есть 2-3 минуты для серьезного разговора?» Если он говорит э, «Человек на том конце провода – да», то все, отлично, вы продолжаете. «Нет, когда тебе перезвонить?» «Через час извиняюсь я наковрю начальник». «Хорошо». Ставим напоминалочку на телефон. Есть будильники, есть напоминалки. Телефоны всех поддерживают эти функции. Перезваниваем через час. Орлы любят пунктуальность. Не перезвонили через час, перезвонили завтра, а уже поздно. Уже кто-то за этот час позвонил, пригласил, да и подписался. А еще я товарил. Вот дальше. Есть 2-3 минуты для разговора? Да, есть. Дальше интрига. Что вы хотите предложить своему человеку? Вы хотите предложить продукт? Здоровье, бизнес. Сидеть малень... мама с маленьким ребенком дома. О, привет, Татьяна. Слушай, как твой малой? Да, уже два месяца, уже там, как говорится, уже головку держит. Слушай, полдня списка, я понимаю, вы все малыши. Да, да, слушай, у тебя есть куча времени. Я тебя научу, как, не отходя от ребенка по компьютеру, по интернету, построить бизнес и выйти на доход сто тысяч через полгода. Тебе это интересно? Ну, если кто говорит, невозможно, не, не верю, отправляйте мой пример. Если кто-то говорит, я такой пожилой, мне за 70, вот, посмотрите, Валентина Ивановна Пушинова, это уже за 70. Директор третьего ранга, большая структура, хороший чек. Если некоторые говорят, вот я больной, полуумирающий, когда мне Таня Богатая рассказала свое состояние здоровья в момент прихода в компанию, я была просто в шоке. Что в таком молодом возрасте может быть такие проблемы с сердцем. Если вы не продумываете, знаете, когда человек говорит, я не знаю, проснусь ли я утром, это страшно. А теперь она знает, что она проснется, день будет хорошим, деньги в семье есть, и, как говорится, что ребенок не останется сиротой без мамы. Поэтому всякие, всякие, все орлы приходят с разных, как говорится, начальных точек. Вершина одна — успех. Такой-то ранг, который они себе поставили, достигли, а за этой вершиной следующая. Оказывается, это не вершина, оказывается, это промежуточный результат. Следующий ранг, следующий ранг, следующий ранг и так далее. То есть наша задача — помочь себе и помочь другим. Сначала мы должны помочь себе. Пришли поправить здоровье, помогаем, управляем здоровье, время помогаем другим. Пришли заработать денег, мы должны помочь другим. Если наши лидеры не будут зарабатывать здесь денег, они уйдут по другим компаниям, на работу, на дядю и так далее. То есть тут все. Если мы будем здоровы, как, ты пьешь флоревит еще полгода, у тебя все те же диагнозы. Да нет, у меня вот это, это, это прошло. Да, я еще не здоровый человек, говорит такая бабушка, но у меня было вот это, это и это, теперь этого нет. Ее соседку это просто впечатлило То есть не надо, чтобы она не будет в 70 выглядеть на 20. Она не станет как космонавт по здоровью. Но. Улучшения будут явными, поэтому интригу придумали, и тогда... например, интрига, слушай, у нас тут такое интересное, такие капельки для глаз, вот и все в очках, в очках, у нас народ меняет очки на 2, на 3 диоптуры за несколько месяцев. Да ладно, быть того не может, приходи, встретимся. Следующее назначение встречи, либо в другом городе, если на скайп, на вебинар, на, на скайп спонсору, в одном городе давай встретимся, а как, расскажи мне по телефону. Приводим пример, к стоматологу, когда-нибудь по телефону записывался? Да, конечно, конечно. А пломбы тебе тоже по телефону ставили? Нет, естественно, я должен был на прием прийти к врачу. Ну вот у нас то же самое. У нас никто по телефону, тонкости бизнеса не будет рассказывать. Кроме того, что телефоны прослушиваются. Поэтому давай встретимся когда? Сегодня в 5 часов или завтра в 12? Время и место обговариваете И дальше фиксация. Я дописываю. Есть еще такая милая вещь капкан. Что это такое? Это когда вы показываете, что вашим, на вашей встрече будет кто-то еще, и вы человек не должен его подвести. Есть звук или нет звука? А, плюсики есть. Все, отлично. Плюсики есть. Вот, поэтому очень важно. Не надо быть умнее других, надо быть на день быстрее большинства. Поэтому, если вы пришли сегодня, то не надо говорить, я сейчас получу через полгода результаты продукции, и тогда начну приглашать. Пришел, ловил, сразу. Вот продукт. Отбирайте программу так, чтобы результат был побыстрее сразу. И что? И дальше его быстренько пиши список. Начинаем работать. Презентация – две стороны медали – помочь себе и помочь другим. Очень важно. Потому что люди есть одни, которые любят помогать другим, другие говорят, слушай, я сначала решу свои вопросы. Вы должны с новичком или с потребителем своим уже имеющимся четко понять, что для него важно – помочь другим или себе. Соответственно, если ему важно помочь другим, начинаем звонить прямо сразу. Смотри, есть такая штука, столько результатов, так – ты еще результат пока не получил, но ты уже можешь помочь, и кто-то из твоих людей получит результат даже быстрее тебя. Вот, Если он говорит мне важно для себя, хорошо, тогда немножко берем тайм-аут, он должен получить результат на себе. Вот это очень важно. Вот И вот что рассказываю. Люди веками надеются о том, что в мире есть что-то, что решит их проблемы. Вот. Есть, как говорится, надежда на доктора Альболита, либо наши конкретные флоревиты разработка Игоря Александровича Черенова. Вот это им объясняйте. Чем особенность флоревитов? Безопасно, микродозировка, нет противопоказаний, нет побочных действий, быстрый результат сразу, и стойкий предвидите применении. И можно также применять детям с рождения. Вот это тоже очень важно. А вот, дальше показали картинки, где у нас наши разработчики, либо вот в этом журнале Оклоновском в новом, либо в старом каталоге, либо просто распечатали вот такой слайдик, прочитали, кто такие емсковы по бумажке, тыкая пальцем, и человек после нашего подписания сразу думает, вот, читайте, я умею, я только подписался, дай мне такой листочек, дай мне каталог, пошел я соседам расскажу, какая есть интересная штучка, потому что мне нужны деньги прямо завтра. На следующий день приводит соседа, получает 500 рублей, и таким образом спокойно дотягивает до пенсии. Пришла бабушка. И да, откупила свои виды, да, результат есть. Но теперь мне до пенсии нужно дотянуть. Когда я получу бонусы, если завтра приглашу? Завтра и получишь. Через час счет бонусов. Она пригласила двух человек. Перед моей школой провели им презентацию, кратко рассказали, подобрали программу, или после презентации бабушка пришла, получила живые деньги меня. А, на следующий день привела еще кого-то и так дотянула до пенсии, а сейчас директор первого ранга. Поэтому вот так вот очень важно, помоги человеку, у него тяжелая ситуация. Продукт купил, а еще кушать надо. А вот. И вот на приглашениях мы как раз зарабатываем себе на покушать. И объясняем, что такое флоревиты. Опять же, такой же слайдик, прочитали, показали сертифик, флоревиты только у нас. Объяснили, чем наша компания круче других. А круче очень просто. То, что уникальный продукт, не имеющий аналогов в мире, отличный маркетинг, поставленная система обучения, и школы, и вебинары, и выездные семинары, все есть. Разветвленная сеть офисов, в которых э, можно брать продукцию, не проблема. Постоянно промоушены, постоянные акции. То есть я думаю, в этом месте опять что-то думаю. А вот. Э, вот это вот самое главное. И главное, что у нас есть все инструменты. У нас есть телефон, собственная голова, каталог, ну и флакончики, естественно, чудесные. Можно дать человеку получить результаты еще до подписания. А, например, я на презентациях практикую давать свои виофтанчики, например, пятерочку, закапать в глаза. Половина народа с результатами, и они не боятся, они говорят, я боюсь, вот я куплю, мне не пойдет. Знаете, почему я никогда в косметических компаниях по каталогу не заказываю помаду? Все просто. Потому что цвет на картинке каталога и то, что придет в в заказе в реальности, совершенно разные. Поэтому, если мне нужно, вот, у меня всегда в всех компаниях есть девчонки, это либо проигрывающие, либо поехали к себе в офис, на тестов стенде подошли, подобрала мазну себе на руку, поняла, что это то, что надо, купила на ее номер, а дальше что? А дальше мы с ним сидим, и с той компании народ сюда на окон рекрутирует. Не просто же так мы время деньги потратили на дорогу туда. Мы там рекрутируем. В самом Арифлейме, Фаберлике, Биоси, проблемы нету. Сидим, купили помады себе, довольные. У нас-то нету в охлоне помады еще. Где-то же покупать надо. губки все красим. И раз кого-нибудь и зацепили, и второго зацепили. Где телефончик раздабудем? где свою визиточку дадим. Был случай, я приехала в китайскую компанию купить там, ну, и нужен был мне один препарат китайский. Как вы думаете? Я познакомилась с двумя женщинами, тут же их обоих э, заинтересовала клоном, мы сразу приехали в наш офис, и они тут же вдвоем подписались, одна под меня, другая под э, свою вот подругу. Да, там не лидеры, там одна врач, другая потребительница, но факт того, что я приехала, купила то, что мне надо было в той компании, Раз, и сразу и притащила. И вы можете делать то же самое, кто ж мешает. Тут нет ничего сложного. Правильно использовать свое время. Правильно расставлять приоритеты. Не сидеть часами у телевизора или в игрушках. Как в интернете э, вечными шлют весточку из игры такой-то, из игры такой-то. В одноклассных. Моя задача, не эти игры, удаляю, удаляю, удаляю. Тут все, кто сидят, все новости весточка из игры, весточка из игры, в результате у них доход ниже среднего. Почему? Потому что они сидят, они не делают карьеру ни в традиционном бизнесе, ни где-то на работе по найму, ни в какой-то государственной структуре. Они тупо сидят в игрушке и Это неправильное использование времени. Правильное использование времени. Распределяем спорт, семья, работа, отдых. Все, четыре основные вещи. Вот И, соответственно, получаем результат. У нас подтянутое молодое тело. Мы отдохнули, в семье все хорошо, и на работе у нас и карьера, и зарплата, и все хорошо. Вот, поэтому, если мы хотим в сетевом маркетинге правильно все делать, встречи и звонки ежедневно, звонки ежедневно, встречи через день, чтобы тоже иметь возможность отдыхать. Потому что если вы будете с утра до вечера в офисе, какой же там пассивный доход? Вот, Очень понятно, надо понять, в какой группе людей вы относитесь которые хотят изменить мир и свою жизнь, либо которые меняют. Которые хотят, они будут долго хотеть, они до пенсии и до смерти будут хотеть. А на смертном адресе думают, ой, я столько хотел. Анекдот. Один друг другому говорит, ой, опять хочу в Париж. Что, уже был там? Нет, уже хотел. Вот. понимаете, лучше раз съездить, а не хотеть. Если нет возможности финансовой пока съездить, проблем никаких нет, структуру строим, бонусы получаем, ездим где за счет компании, где за свои собственные деньги. Есть, э, потому что в каждом успехе, понимаете, успех это только вверху, это вершина айсберга, что внизу, вот. и удачи, но настойчивое преодоление, какие-то жертвы, какие-то разочарования, вот, плюс хорошие привычки, планирование дня, вот, труд, усилия, преданность делу. Вот. Именно вот это люди не видят. Они видят, как мы стоим на сцене, но они не видят те усилия, которые мы этим добились. Кто-то практически со смертного отра встает, начинает строить бизнес. Кто-то, не веривший в себя, начинает в себя верить. Кто-то, который обходился мало, начинает думать о большом. Вот это вот очень важно. То есть вы меняете людей, вы меняете уровень сознания, уровень жизни, уровень здоровья своих окружающих. Вот это самое важное. Когда я смотрю каждый месяц ранги своих лидеров, смотрю чеки сколько зарабатывает? Я радуюсь за них. Почему? Потому что вот она мечтала хотя бы десятку, а там уже двадцатка. Ой, она мечтала о машине. Ой, в принципе, можно за три месяца собрать на машину. То есть вот это вот очень-очень-очень-очень важно. Что такое успех? Это внутреннее состояние человека, вот возникшее в результате ситуации, да? Мы меняемся, мы меняемся изнутри. Вот. А дальше что у нас? Счастливые дети, у которых есть возможность, э, умные мамы, которые, не отходя от малыша, зарабатывают нормальные деньги в окон. Это нормально, это реально, э, это возможно. Поэтому всякой женщине, которая, сколько вы видите мам с колясками на детских площадках, большинство сидит где? Дома, тупеют, между памперсами и костюмлями. Потому что устроиться на работу по найму с маленьким ребенком до года на руках невозможно, нереально, ребенка деть некуда, не у всех есть бабушки и так далее. Но у них есть мечты. Представляете, эта эта женщина, она хочет с этим ребенком поехать отдыхать лето на Черное море. Потянет ли ее муж на свою зарплату это? Да вряд ли. Ее у каждой потянет. Кому-то повезло, у нее деловой муж. Кому-то не повезло, кому-то совсем не повезло, ее бросили с ребенком, а она хочет. Поэтому дайте Этим женщинам дайте бабушкам возможность наконец увидеть море. Я встречала бабушек, которые море никогда не видели. Я встречала тех, которые никогда не были за границей. Тех, которые не знают, что такое хороший отель, деревни и так далее всю жизнь прожили. Представляете, она видит в фильме, но не видит в жизни. И говорит, что ты хочешь туда? Хочу. За и поехали вместе. Поэтому представь свою мечту, научите людей мечтать. Потому что многие опустили руки, многие говорят, я не верю. Потом говорю, вы удивляетесь, они потребители, и они берут не каждый месяц, потому что у них не каждый месяц, возможность вложить от пенсии. Но здесь научите их приглашать. Пусть они, у них же есть результат. Если человек купил что-то и не помогло, он придет второй раз, не придет. Если пришел второй раз, значит уже помогло. Значит, ваш постоянный клиент... Он уже имеет результат. Ему нужно всего лишь открыть рот и поделиться. И помочь другим, чтобы у них тоже был результат. А те помогут своим людям. И в результате, представляете, мечта. Мечта становится реальностью. И ты лежишь на берегу моря и говоришь, слушай, как классно. Чушь я полгода никого не приглашал. Начинаем приглашать. Начинаем думать о своих близких, о своих друзьях. Мы даем им шанс. Понимаете, мы не хотим им в паре, знаете, такое слово, да, в а вот, продукт, который им не поможет, который им не нужен, и так далее. Мы не навязываемся, мы даем вам шанс изменить свое здоровье и уровень жизни. Вот когда вы подходите с этого точки зрения, когда некоторые говорят, сетевой маркетинг не для меня, я не люблю продавать, я не люблю довязываться. Да какие личные продажи, какие навязывания? Мы всего лишь помогаем людям. Достичь того, что вон и так хотят, но пока не могут. Пять шагов к мечте. Попробуй виды сам или сама. Получи свой результат. Секреты поделись с ближними. Помоги им оформить виртуальную дисконтную карту Аклон и воплотить свои мечты. Есть, когда вы поможете им, они будут очень благодарны. А продавать абсолютно не обязательно. Из личных продаж личный объем 2400 2 флакона в месяц. Есть, вы пришли сегодня. У вас есть апрель и есть май. До конца мая 5 человек в вашей структуре в первых трех поколениях, ваша активность в мае уже, точнее, в июне за счет компании, э, за счет бонусного счета. То есть у вас 2 500 упали, из них 2 400 вам на два флакона. 100 рублей можете выводить себе на карточку или на телефон. Проблем никаких нет. Бывает такое, что ко мне приходит и говорят, слушай, обналичь мне 100 рублей, 200 рублей. То есть, ну, у человека реально, правда, доехать домой не за Я говорю, да беспокойно, переводи с кошелька на кошелек, держи. Знаете, сколько благодарностей в глазах. Поэтому вокруг вас люди страдают, вокруг вас люди болеют, вокруг вас люди не могут воплотить мечты. Вы можете стать им проводником для них в новую реальность. И компания, и вселенная все отблагодарит вас за это. Расширьте людей горизонты возможного. Вот, посмотрите, какие шубы имеют лидеры. Вот, на лидерских фези, семинарах, фестивалях. Вот, Парады норковых шуб. Московский офис. Когда я только пришла, висели курточки, такие гургузенькие, поношенные. Сейчас зимой прихожу, висят шубы. Практически у всех шубы. Либо пуховики дорогие, кто шубы не любит. Поэтому все, кто в компании больше полугода, у всех шубы. Если у вас никогда не было шубы, знаете, не будем называть имен, одна из моих лидеров купила в аклоне заработала первую своей жизни шубу, шакую красивую, вообще шикарную. И знаете, что самое интересное? Пока она была в Москве, как раз бонусом развития на эту шубу ей накапала. часть денежек у меня заняла, часть с собой привезла, пили шубку. А перед тем, как уезжать, они мне остаток своего долга она перевела на электронный счет. Представляете, еще на нем что-то осталось. Почему? Потому что она здесь не сидела, сложа руки. Команда работала. Поэтому, представляете, у кого никогда не было шубы, дайте им возможность одеть, наконец, меха. У кого никогда не было дома, он может хотя бы сначала и потом быстренько загасит э, ипотеку. Вот. Кто никогда не был на хорошем отдыхе или давно не отдыхал, но ну, не было возможности пять лет выехать, дайте им эту возможность. Понимаете, в оклоне сбываются все мечты. И все, восемь лидеров, от 3 четвертого 4 ранга и выше, у всех сбились мечты. Кто-то поехал отдыхать, кто-то путешествие. За счет компании мы постоянно ездим мотаться, э, отдыхать за счет компании. Пансионаты хорошие, в э, отеле. Поэтому вот очень-очень-очень прошу вас, хватит только мечтать. Начинайте, наконец, действовать. И из любого потребителя может учиться директор. Просто один построит в периферии 20 веток, а другой пригласит одного работающего. И все будут стоять на сцене. Команда лучших лидеров окрона. Вот. Поэтому очень важно. Хочется стать директором, запомни, большой успех это сумма маленьких шагов, которые мы делаем ежедневно. То есть ежедневно мы об этом думаем. А ежечасно мы думаем о том о своей мечте. Чем больше мы думаем о своей мечте, тем лучше мы ее притягиваем. вот Если хотите добиться успеха, задайте себе всего четыре вопроса. Почему я этого хочу? А почему бы и не я стою там на сцене? А почему бы почему бы и нет? Почему бы и не я? А почему бы не прямо сейчас начать действовать? Кстати, вот такая вот лампа Алладина. Подтрли. И сразу реализация. Вот. Список знакомых. Когда вы пишете свой список знакомых, это не просто отмазка и не отписка, и не для того, чтобы спонсор показать. Вы такого количества людей приглашаете ментально быть в вашей команде. Пишите 100 человек. У вас через несколько месяцев будет 100 человек. А пишите 700, у вас будет 700. Вот. Понимаете? Есть слово богатство. А слово Бог. То есть, именно Бог дает нам богатство. Вот, особенно в таком бизнесе, как сетевой. То есть, если наши деяния угодны Богу, если мы делаем мир лучше, соответственно, нам за это воздастся успех, это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится. И вы вот знаете. Вот мне понравилось однажды слово, сказанное Любовью Ивановной Хомченко, представителем правления компании «Оклон». Она говорит, я никогда еще в жизни с таким радостью не ходила на работу. Я иду как на работу, как на праздник. Почему? Потому что есть слово «работа», слово «раб». Когда человек в раб всего обстоятельства, у государственной системы, а есть именно слово «богатство». То есть, мы должны стать богатыми в душе, и вот этим богатством души мы делимся с людьми. А финансы, они притягиваются. То есть финансовая составляющая вот сейчас, в 21 веке, она такая, чего ты стоишь в духовном плане, то ты получаешь в материальном. Ты растешь духовно, твой человек тоже растет. То ты меняешься, меняются обстоятельства, меняются люди. Подобные притягиваются к подобному. злому человеку притягиваются к злому. К кидальщику притягиваются к кидальщике. А к доброму человеку, который несет добро людям, притягиваются такие же добрые люди. И вот эта вот, э, скажем так, волна добра, волна успеха, она искачется через, через всю Вселенную. Представляете, есть великолепная молитва, которую мой первый наставник э, в духовных практиках, Стас Руденко, который сейчас у нас в команде Аклона, он мне когда-то дал вот эту молитву. Да будут все существа мирные, да будут все существа блаженные, да будут все существа счастливые. То есть вот этой молитвой, вот этой вот аффирмацией мы желаем э, счастья, Радости, успеха не просто людям, всем людям, всем существам, букашкам, саракашкам, точностям э, астрального плана. То есть все, что есть, вы знаете, когда вокруг все мирны, блаженные и счастливы, тогда не будет войны, тогда не будет падающих на Донбас бомб, тогда придется сетевикам Донбасса, не строить бизнес по интернету, работать спокойно, как и работаем мы, москвичи, как Украина работает, как Беларусь работает. Поэтому вот это очень-очень-очень важно. То есть, когда от вас исходит позитив, он возвращается вас, к вам троекратно. Когда от человека исходит негатив, он тоже получает, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому, когда вы подходите к человеку и думаете. Вот, вот сейчас я ему продам флакон, мне надо свою активность кому-то сбагрить. В ваших глазах что? В ваших глазах желание продать. Поможет ли ему, Нужно ли ему именно этот флакон не факт, да? Вот у вас есть от катаракта, у него нет катаракта, но вам надо продать. Бери, бери второй Виафтан, а ему пятый нужен. А вот когда, когда вы хотите подписать кому-то, чтобы получить 500 рублей, тоже в глазах читается, нет, нет, нет, у меня сегодня день денег на старт-пакет, а у самого пачка в кармане. Почему? Потому что он прочитал ваше желание, вот это вот ему засадить старт-пакет и получить прибыль. А когда вы говоришь, слушай, если у тебя нет денег, а сейчас, сейчас, у нас можно на бесплатно войти, а, можно собрать с двоих вот тебе старт-пакет, приглашаю людей, и будешь брать продукцию уже вот так вот. Да это у меня есть деньги на старт-пакет, давай я возьму сейчас. Зачем мне эта вот тебе сложная схема? Кого-то приглашают, давай я сейчас возьму. Вот. Либо когда вы решаете проблему, слушай, я понимаю, что ты хочешь один флакон, но твой диабет одним флаконом не решить. Надо вот это, это и это. И это. Думали, да, ты абсолютно прав. Поэтому, когда вы приходите к человеку, ему помочь, решить его проблемы, он будет благодарен. Вот. И, скажем так, вот эта вот энергия благодарности, она дальше потечет, он будет дуплицировать вас. Как приглашали вас, так приглашаете и вы. Когда-то Паша Жарков, он выходил из торгового центра, и вы пригласили в ту компанию, где он впервые стал директором. Как вы думаете, где он пригласил своего первого лидера? На ступеньках этого же торгового центра. То есть он опять туда поехал, подумал, как пригласил меня спонсор, так и я. Видит женщина, несет две сумки тяжелые. Ой, девушка, вам помочь? Ну, это я уже давно не девушка. Говорит, ну, это в принципе да, до автобуса. Это можно, я вам расскажу информацию интересную, пока буду нести сумки. Она сидит, Валя ее зовут, идет и думает. Думает, вешай, вешай мне любую лапшу на уши. Вот Лишь сумки тащи, а то тяжелая, спина болит. И вот пока донес до автобусной остановки, вот он и рассказал. И за это время она заинтересовалась продуктом, говорит, слушай, ну у меня тяжелые сумки, давай завтра встретимся. И подписалась. Так он получил своего первого партнера. Дупликация. Когда вы хотите продать, вот, они тоже будут вот так вот пытаться продать. А когда вы строите бизнес легко, они понимают, что это всего лишь приглашение Продажи не обязательны. Хочешь продавать, не хочешь нет. И они начинают строить бизнес легко. И ваша команда строится легко, Они с большими проблемами. Вот. Поэтому вот в этом ключ. Как потребитель пригласить директора? Покажите ему, что строить бизнес легко. И он его вам построит. Спасибо за внимание. С вами была Марина Баркалова.